Привет! С вами снова я, я сегодня решил снимать Хардстоун. Как раз сегодня обновилась у нас подтарцовка. Я заданию мне намагал. Что-то -что нормально. Каждую неделю мы придумываем О, что новенькое? Дарём бросил свою тень на поле боя, но... на колоду маны в ваш первый ход, вы как обычно получаете один кристалл, но следующий вы получаете уже три, затем пять, затем семь. А, то есть мы будем получать по два кристалла, а не как по одному. Прикольно. Так, ну поскольку у нас у меня задание хамага, будем делать нехамага. Моя любимая зараза. Так, пойду с конца. Это как обычно. Найму. Набор. Набор. Я пошли к механизмом. помнить бы, какая у меня колода. Так. У вас двоих я помню. Но у меня второй должен быть. Какие? Нет. Нетки. У вас пару штук. Просто игра блять ни о чм. Ну, с половкой, я точно не пропользуюсь его. Я не знаю, что я за кого-то создал. Ну ей-богу. Сейчас процентно солью эту партию. Тут мне там опять написал. Надо вам подвернуть, а то она мне в лицо светит. Должен защитить природу. Не стоило напрашиваться Так, мы получаем по 3, да? Второй ход, значит, мы получаем три. О, да вообще, дека. Прям от души ход. Я еще и первый. Вот твою сусанугу я вообще колоду не так создал мы не закладу переносить. А вот это вообще Вкусный зомби. прям объедение на первом ходу. Я сомневаюсь, что он в размен пойдет, потому что ему уже неудобнее. если он этого не делает значит я в бонусе Дому. Ну, свободного у него размена нету, хотя бы. А что за евреи? Ему мало. Сейчас был превращение в овцу. Да, превращение пришло. Прям как заказывал. Только не промажет. Это что должно было повезти вот, закроем повезти. пусть сам меняется. А то теряет свободный ход, так спускай 4 демиджа ни о чем. Можно, конечно, у ешькой дать. Дело вот так. Хм, Огр-Могр. самая нужная карта мне сейчас. Райма Лорна. Мне что жалко. Если у него полов нет, то микроробот еще бафается. Или он его лицом бить будет? Хотя ему не выкинуть. Он вот сейчас ему провокацию нужна. Без таунтов он не выигрывает. Да, он походу будет бить лицом. Ну, пропуск воды не так страшно. Интересно. Будем бить лицо. Просто будем бить лицо. Надо, кстати, держать накопить. Ренку сыграть. А то что-то неинтересно. Обычная порта по Совсем не то. Вот рейтинг хотя бы тогда было бы что-то. Мне просто интересно, что будет мой спак. Боже, дай мне овцу. Где? Или кто у вас там создатель? Дайте мне овцу сейчас. Да вы издеваетесь. Вот сейчас пушка уйдет вправо. Мне нужно, чтобы ушла влево. Я же сказал. Он ещё не промалывает. Ну, хоть так. 8, да, Магаэн? Летал. Это летал. 100% с таким отчетом а пропустил 4 а почему он пропустил 4 он должен был пропустить 3 опять какой-то баб ну и ладно ч мне жаловаться этих монеты все равно нафиг не хватит даже если верхнюю дорогу да, ну... говно о нормально в принципе неплохо. Если бы что-то нормально. Печать мудрости. Золотая, карта. О, -о, о, о, у меня еще как раз не было. Еще и золотая. Это же круто. Без допатного друида. Это же хорошая карта. Эпическая карта. Капитан Южных морей. Если не ошибаюсь, он у меня второй. И на пиратах я никем не играю. У меня просто не хватает пиратов. Чё? Еще раз, плеть, нет? А, две карты. Наверное, паэт остался, что еще? Печально. И капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Вспомнил, <свят> ну погоди. Хороший мультик, кстати. Только законодательство я не понимаю. Запретить мультфильм, на котором росло множество поколений, да не сами. Поставить категорию 18 плюс. Идиотизм. Сейчас по телевизору, даже нормальных мультиков нет. Это вообще не интересно. Я должен защитить природу.